Всем привет, дорогие друзья, с вами Боек, и перед тем, как начать это видеообращение, хочу сделать несколько объявлений. Итоги новогоднего конкурса будут уже в первых числах января, а уже в конце этой недели выйдет полноценное новогоднее видео которая, я надеюсь, получится очень веселым и зарядит вас только хорошим настроением. Ну и теперь придем к делу. Как я увидел, вам очень понравилась рубрика с открытием сюрприз-кейсов, но большой материальной возможности продолжать эту рубрику у меня, к сожалению, нет, так что я рассчитываю на вашу поддержку. Дело в том, что сегодня специально для этого я открыл кошелек вебмани, на который каждый из вас может скидывать определенную сумму денег, чтобы рубрика сюрприз-кейс продолжалась. Как только на этом кошельке будет набираться такая кругленькая сумма, то я, естественно, буду снимать новый выпуск с открытием сюрприз кейсов, а дальше будет там распаковка и так далее. Даю вам честное слово, что это все будет честно, без обмана, к тому же скриншоты со всех операций с этого счета с его балансом будут публиковаться в моей группе, ссылка на которую будет в описании и честно говоря от каждого из вас будет зависеть, будет ли продолжаться эта рубрика или нет. Все же я надеюсь на вашу поддержку я думаю рубрика сюрприз кейс все еще будет жить и нам все-таки удастся заказать оттуда все товары Короче, друзья, вот он рублевый счет, который я открыл только сегодня. Каждый из вас может скинуть любую сумму денег, чтобы проект продолжался. А я, в свою очередь, постараюсь как можно чаще публиковать в группе скриншоты со всех операций с балансом этого счета. Ну и на этом я хочу ненадолго попрощаться, потому что в конце этой недели выйдет уже полноценное новогоднее видео. Также на следующей неделе будут итоги новогоднего конкурса. Так что у вас еще есть возможность участвовать в новогоднем конкурсе. Давайте прямо сейчас переходите на то видео, пишите «участвую» и подписывайтесь на канал, и все. Ну, в общем-то и вообще все. С вами был Боик. Всем пока.